Давай, прячься, прячься. Спасибо. Я надеюсь, это не бесполезная карта, потому что я до сих пор не посмотрел от стримера разборное видео по тащищим картам. Надо бы сегодня прийти посмотреть, какие карты тащат. Я не знаю, хорошая это легендарка или нет, вот чем проблема. Это легендарка. Ну видишь дракон вокруг. А, да. Надо посмотреть катку, катку какого-нибудь друга, чтобы он победил. А. За кого смотрю? Посмотрю за Кроноса. Бля, я походу... Что, Почему у воина Рин? А, у него... У него это... Ип создал Рин. Ну, что-то Кронос 5-2 уже идет. Херово у него получается. А жаль. Ну, только динамика. Так, ну тут, есть, тут, от, от тут, тут, тут, тут все, все не началось. так плохо, да нет, тут девятый ход уже. Надо. А. Ну нет, это, это изи, п***ь, для мага. Все, это, это, это уже победа, по-моему, или нет? Не-не-не, еще нет. Ну это RX сразу просто топа. Он просто сдался. джи Спасибо, это пак. Пацаны, это пак. Так. Теперь мы будем покупать. Покупаем, продаем, и чуть-чуть еще поем. А -а -а -а. Минус 3700 голды. 40 штук. Ну, блин, нормально, нормально. В принципе, 40 штук это нормально. Э -э, откроем этот сначала или откроем его в конце? Или в середине? Сначала. Все. Ну поехали, бумный день. Бум. У -у -у. Ох, какая охуенная анима С первого же Вот такие открывания мне нравятся Легендарка что ли? Блзть, легендарка на жреца Жесткая, Ну Блин, у меня колоды нету под эту легендарку Это велено что ли крафтить, блин Короче, это бля Т Такую камбу можно собрать! Вообще! Просто за 9 маны ты ставишь заклинание и просто один в ходу, ты просто все что угодно убиваешь, блин. А, блин. Ну, ну и рарка, кстати, прикольная. Бля, 6, 6 маны 3-3 такое себе на самом-то. Так, это видел, это видел, это... О, это они они замену крошеру придумали? Прикольно. Ну, теперь все паки будут ну, вот такими. О, такого даже не видел я. Прикольно, 2-2 яд. А, это можно кому угодно. О, вот это. А, блядь, это только для ханта. Ну, блин, ну, ханта там можно... Я уже открыл. Ханта там... Ты что уходил? Ты что пир? Я же сказал 5 сек. блин. Я не слышал. Слушай. Я два штуки без тебя открыл, говёных, вообще. А, ну, нормально. Мы начали правильно, все. Ну, блин, если ты не ушел, будет нормальный. Бум. Понять, понять! Как это работает? Пока я тут будет. Годная. Я опять на жрица какого-нибудь, да? Как это? просто лучшая легендарка из всего дополнения. Просто лучшая. Все так считают. Бьях. Мой крик, наверное, в соседнем дворе слышно было да тебе не пофиг Н немножко нет не просто типа скидки вы его льдозер чтоб ну типа бульдозер только буйвол О, нихера перевар нихера вот комбо жрецы просто еще лучше с этой картой станут, блин мало нам комбо жрецов в не... еще блин лучше будет Ох, конечно да, нет, это, это хорошая карта бум бля, третий переворот уже о механо яйцо, клевая штука смертозвон, это бля, колода на хрипах, что-то они и новых архетипов никак не придумают, то есть вот это дополнение доктор бум лаборатор как то как оно там называлась? Как оно называлось? Чё там, короче, Бумный день. Типа судный а -а -а. день. Короче, тема такая, что механизмов очень много, типа все на роботах там. Но новых архетипов каких-то я не вижу, то есть вот они яйца, опять же, яйца уже были. Вот они хрипы, хрипы уже были. Вот они смены ХП, они уже были, вот он урон заклинаний. Он, конечно, не такой был, какой он будет теперь, но он был, то есть нового что то ничего. Как бы, в прошлом какое последнее было дополнение э... Кобольды, а не Ведьмин лес. Ведьмин лес. Что нового в Ведьмином лесу появилось? Эхо. Вот в Ведьмином лесу появилось Эхо. Вот реально что-то поменялось. Нет, тут может тоже что-то поменяется. Конечно, в первый день делать выводы я, конечно, такой гений. Хорошо. Тут короче так, так устроено, что когда друг открывает агентарку, вот тут короче внизу появляется ваш друг там открыл такую-то карту. Mm -hmm. Типа смотрите, он выебывает. Да-да-да-да-да. Лампус. Ля лампусью проглядел. Лампуси это вообще топ. О, на шамана первая херня. Для этого на шаман. Четвертый вот этот хер. Нахер он мне. Четвертое яйцо уже. второй такой, блин. Походу сейчас дубли будет миллиард. Бум. Почему я на чернокнижник должен быть шаман? редко Что? Пара рук. Выбранное существо получает плюс два плюс два. Вы кладете в руку лишние руки. <связать> бля, вот это х ⁇ ня! Возвращает... Это Во как ш... мурлок на паладина, только теперь еще и на жреца. Бля, это было Мал, Мало вам у паладина было мурлока Бунгора. Вы еще у жрица пришли таким болом сделать? Ну, бля, жестко будет, жестко будет. Во, лампуся. Вот вообще посмотри, какой прикольный чувачок. <связать> <связать> <связать> Я открыл, бля... Я открыл эпическая редкая золотая редкая. Ой, боже. Хотя я не знаю, выкладывать или нет, потому что как я орал, блин, от легендарок. Опять эпик, неплохо. Мне в прошлом дополнении вообще пиздец. и это типа как будто будет Матюк. Да, блин, эпики вообще хорошо сыпятся. Гоблинский прикол. Блин, это блин, это мне демиурги напоминает, блин, это реально в демиургах такие карты были, которые когда существо погибает в конце хода. Есть, там нету, какая Золотая, Золотая, Золотая Блин, ну серьезно мне прям... Я... Так, тихо. Чтобы не спугнуть. Бум. Два эпика. Тупые дебилы, тупых дебилов, тупые дебилы Непонятно, непонятно, непонятно, непонятно У тебя пыли для хера Золотая редкая, Золотая редкая карта Ладно, две рарки тоже хорошо Две рарки тоже хорошо, спасибо Жаль, всего две А ты же не перекрестил я перекрестил. А по водички попил? Нет, у меня сок кончится. Вот, видишь? Так, теперь смотрим лишние. 5 метеорологов, сука! 5 защитных матриц. 6 механоиц. 5 спиртозвонов. 5 переворотов, блин. 5 кадровиков, блин. 6 безумных химиков, сука! 5... Понимаешь, на шамана... На шаман, посмотри, посмотри. Вот на разбойника выпало 4 карты. На Жильца выпало 5 карт, на Паладина выпало четыре карты, на Шамана, сука, 1 и 5 копий. Просто говно, 3-3. Ладно. И они вот так ехали, ехали, ехали, а потом пустили людей. То есть люди ехали за этими машинами. И пробка создалась быстрее, чем чем ехали только машины. Машины сами, да. Да, вот, то есть. Ну я это понял, люди тупые. Да. Это я понял. Да, да, люди, э, типа, прим, прим, прим, ну, э, Применяли типа экстренное торможение в таких. В, в ненужных ситуациях, а, да? Да, а машины просто как бы спокойно сбрасывали скорость и продолжали движение. Как бы, блин. <свят> почему бы <свят> просто не держать дистанцию, да, побольше. Люди Именно... тупые! Это да, ну понимаешь, люди научили машин. <двигаться>, двигаться! В этом да и фишка! Вонос, в этом ты и фишка! Jeez. Так, сейчас почитаем, есть ли какие-нибудь отсылки пасхалки в этой все херне. Что, блядь, секрет, секрет, какой секрет? Секрета нет и плана нет. Блядь, это здесь какого-то мультика, кажется. <клёх> да, вроде. Какой секрет, какой секрет? Секрета никакого нет, блядь, я не помню откуда это. Но это откуда-то. А, блядь, блядь, я че вспомнил! Блядь, подожди, Лодос, Лодос, Лодос, Лодос. Смотри, здесь, короче, есть карта которая называется вот так. Сейчас я ее найду. Она у меня, наверное, Сила. есть. Смотри. Есть вот такая карта. Видишь, как силы, она называется? Силы Земли. Да. Смотри, какое у нее описание. Скажи. Ты понял? Ну, конечно. Кому бесплатные обнимашки? Лиловые пары и ветер все... Чего это лес? Что, что, что? Обнаружена неуверенность в себе. Боты-обнимоты на выезд. Чего? Боты-обнимоты. Что у тебя с кожей? Это чешуя. Не чеши больше так. Неплохо, неплохо. А чешуеть? чешуеть. Зилиакс. Смотри, короче, прикол этого Зилиакса в том, что у него есть, ну, очень дохера с ключевых слов. Магнетизм, бажный чист, провокация, похищение жизни, натиск. У нее не хватает только неистов ветра только это. Оснащен всем, кроме посудомойки. А, нет, вот она, под левой лопаткой. Да вот это мне, конечно, выпало просто жестко. Это просто, блин, жестко. но я не знаю. Посмотри! Посмотри, посмотри, посмотри! Что там? Что там, подожди? Ну. Лол, это Валли? Да! Прикол. Ну, конечно, не прям 100%. Ну, понятно, что они не могут прям... А то их Pixar засудит, блядь. Они его... Они мужчин повесили. Да, под свое, типа. Настя же понимает, что это Валли. Да. Красиво.